Приветствую вас на канале Максима Черепанова про город Краснодар. Мы с вами находимся в коттеджном поселке Альпийские деревня. А сейчас посмотрим, что из себя представляет данный коттедж. Данный коттедж порядка 143 метров квадратных. На земельном участке 4,5 сотки земли. А сам дом занимает где-то порядка сотки. Вокруг него облагороженная территория уже, стоят заборы, а навес есть плитка положена под машину, парковочное место есть уже ворота с ролетами, которые ну, поднимаются, автоматически открываются вот, пойдемте посмотрим внутрь дома что из себя представляет дом двухэтажный а на первом этаже э, стяжки нет Потому что многие люди делают себе теплый пол, свободная планировка, комната большая. Здесь санузел предусмотрен, разводка труб и электрической сети уже произведена. Есть счетчики, также заходит в дом газ, газовый котел здесь, двухконтурный на горячую воду, на отопление. Второй этаж, лестница. Потолки здесь 2,90, без учета стяжки. Здесь потолки порядка 2,80-2,70 где-то. На втором этаже свободная планировка, но под ваш проект строители могут осуществить монтаж стен и распланировку помещения так, как вам необходимо. Вот так вот выглядит для себя дом изнутри. Так, вот перед вами малый коттедж. В данном коттеджном поселке Альпийская деревня. 123 квадратных метра. Расположение комнат практически одинаково. За исключением комната немного меньше. Большая кухня также абсолютно с разводкой и двухкомнатным котел, котлом сюда заходит газ. Здесь санузел. Большой. И наверх поднимается лестница. Здесь тоже свободная планировка, но санузел здесь немного побольше, и расположен в углу, что позволяет разместить здесь две большие полноценные спальни с перегородкой. Можно даже, в принципе, еще оставить место для небольшого залочка между двух спален. Если так кому-то интересно. И балкон, выходящий на территорию. Земли. За счет того, что дом немного меньше, земли кажется больше, чем у коттеджа, у которого 140 квадратных метров. Земельный участок. Перед вами дуплекс 120 квадратных метров. Большой а, Здесь а, Дом на двух хозяев Территория разделена На участки порядка 6 квадратных 6 соток построен данный дом У каждого Дома У каждого Вернее отдела да, Свой небольшой Участочек Где-то порядка 2,5-3 соток Здесь Также расположена терраса Прикрывающая вход на кухню С этой стороны Пойдемте посмотрим внутрь Что из себя представляет Внутреннее помещение Дуплекса Большая комната Санузел расположен вот с этой стороны, очень большой. Кухня, двухконтурный котел, газ заходит в это помещение. С этой стороны выход, так сказать, на террасу и свою участок небольшой. Пойдемте посмотрим наверх. Наверху очень удачное расположение свободная планировка хотя изначально уже отделена одна комната полностью дверной проем вот она небольшая спальня, санузел отсек санузла данная комната с очень большим дверным проемом как говорят строители, можно ее разделить пополам, сделать три комнаты, поставить перегородку. Одна будет чуть-чуть поменьше, одна чуть-чуть побольше. Выход на балкон. И вот он такой. Вот из себя представляет данный дуплекс. Часть дома. Дуплекс 107 квадратных метров. Он немножко меньше предыдущего и здесь чуть-чуть меньше земли если видите заметили столбы и за столбами нету земли участок чуть чуть поменьше здесь порядка двух с половиной соток земли на каждую территорию также у каждого есть свой собственный навес со входом вторым на кухню с лицевой стороны вход Здесь располагается свой собственный септик на 6 кубов с дренажом. Вон вода уходит и чистить его, ну, как объяснили строители, не скоро придется. Первый этаж. Комнатка одна не очень большая. Посередке сбоку находится санузел. Здесь выведены трубы. Отходят для канализационная труба, здесь кухня с двухконтурным котлом и газом с выходом на улицу, на второй этаж. Второй этаж, на втором этаже данного дуплекса две комнаты, санузел расположен посередине, а одна комната выходит с балконом на лицевую сторону. Другая комната с большой широкой дверью и двумя окнами. Эту комнату, по желанию, можно разделить на две детских комнаты. Если кому-то вдруг интересно и приспичит, если есть двое детей, у каждого будет отдельная, а своя комната, где-то квадратов по 10-11. Данное помещение 20 квадратных метров, 21. Коттеджный поселок уже готов к приему своих жильцов. Один дуплекс даже уже заселен. Люди заселились, сделали ремонт и живут. Если есть желание и понравились коттеджи и шале, дуплексы в городе Краснодар, обращайтесь ко мне, я вас отвезу в отдел продаж. До свидания. Подписывайтесь на мой канал. Будет еще много интересного и полезного видео. Расскажу о других коттеджных поселках и новых застроечных местах, где можно купить квартиру в городе Краснодар. До свидания.